Всем привет Макс Риск канал Риск Стар перед началом ролика Подпишись, подпишись на канал, поставь лайк давайка. И те, сата ссылочка будет то что у меня прям в те руки Так у вас в вот этот фазе, если вы подписались на канал поставили лайк Так события И сегодня мы сейчас пойдем битву Может быть один на один, но посмотрим да, теперь уже стало понятно, что игроков 10 и охранников 5. Это называется режим легкий. Оказывается, это режим сложный. Я тебе одного, одного, одного смотрел. Так, значит, тут у нас 30 всего игроков. Так, сильно да? А тут у нас побольше. И тут, кстати, ник никогда не обновляется. Тут 45. на местом Но мы с вами еще сонечки не открывали. Да, все не открыли. Так, значит, давайте прямо сейчас подпишись на канал, там поставь лайк и смотри. Бомба, ботинки туриста. Кстати, ботинки туриста у нас есть, но нам нужно что-то вот еще. Как думаете, нам ну, это хватит? Давайте пробуем. Так, у нас на брюксе шестом. Ну, там, конечно, купки потеряны были из-за того, что... Зуба, такая вот игра не изучая, там, жалуюсь и на зуба, хэштег 3, хэштег 4, смотрите ролики. Хэштег 3, хэштег 4, так, я не знаю, что происходит, ну ладно, так, пойдем сюда, значит. Давай, Джейд, прояснись, Джейд, блин, сейчас, сейчас будет Никс убивать, блин, тут у человека так нечестно, стоп подождите, а что я тогда буду делать, а, мне интересно даже на экономить кстати вас собираю вот собираем. О, то что нужно Ай, безумно так играть так тихо, тихо 5 на 5 битва блин я не вернулся вау, это шок Может, будет нужно было сэкономить ну ладно пока что мы не так уж и сильно агрессируем нам да? потом уже будем агрессировать так вот нужно копьем есть копьем пожалуйста, дайте копьем. Карта сужается, лучше всегда идти налево нам. Да? Так, значит, давай. Хоана, кролика врубай. Так, вот Димлар сделай. Все окей, значит. О, копье. Еще получше. Это отличный знак. Там я видел одного зайца. моли Так, пойду к вам еще раз. Чтоб помочь помочь в бою. Так, значит, давай, где он там? Ага, нашёл. Вот смотри, хова надела. Блин, убежал все-таки ясненько. Так, уворот, поворот. Так, мы сдадим с этим брюксом здесь охотимся, да? Ищем. Как же ж выиграть бой? Опасно было, кстати, да? Блин, ну почему, ну блин. А, иду на помощь, иду, иду. Так, давай, давай, уходи, уходи. сейчас минут 8 кубков это очень неплохо поэтому наша тактика отступаем да даже если соперники наши противники погибли но что поделать я хочу выжить нам нужно плюс кубки так видите там уже плохо не но ну, конечно попытаться там уже охранники храняют так делаем Так, сделаем. А, сейчас я буду вырубать, чувак. Плюс 2 кубки две 2 кубки. Отлично. Так, у нас ловушка есть. О, регенерация, то, что, то, что нужно. Фу, хоть это мне радует. Вот что нужно. Не помать сначала, нужно подумать сначала, да? Посмотреть обстановку, потом уже рубать всех. Вот-вот-вот пошло дело. Кстати, да, очень сильно. Ой, извините, пошло. Так, значит, карта сужается. Можно здесь ловушку поставить. Как думаете, поставим? Давай поставим Лавушка. Такое моя ловушка. В общем, а еще одна ловушка. В общем, где все, я не знаем. Так, 4 продюксок там троих. О, нашел их. Ну, давай, иди, сам воюй. Хе. вам Ну что, кто, кто виноват а Ты вино, да, я. Хай не пойду, там ловушки есть. А, поэтому все окей. Там все тут эти вот солдатов, В общем, мы их окружили типа того. Так, вырубаем Так, так, так, так. Ух ты. Классная битва. Став лайк, если ты такой тоже ждал. Вот как нужно играть. А я так думаю, как же так, просто выживать нужно, ну, очень вот, дело. В общем, да. Одну катку сыграли, пора заканчивать. Вау, топ 1 2, 4, кубка. Вау, 1120. Все-таки игра была хорошая игра. А я так думаю, что она плохая. А ну да, я так вот вечерком играю. Так что если вы не знаете, как играть вечером, поиграйте, вы поймете, как это играет называется. Потому что спокойно, в вот, очень делать, спокойно, вечером, спокойно, днем безумно. Когда то там спите, тогда он вам просыпается в трое ям, и будет без ума что происходит, поэтому будете говорить блин, игра не классная, А теперь она очень классно. Вечером поиграйте и вы оцените геймплей. Такой секрет для моих подписчиков. Подпишись на канал, поставь лайк. Смотри следующие видеоролики на этом канале. Всем удачи, всем пока. Карта сужается, буши, всегда идти налево, там, там, значит, два, хо, Так, вот Копье еще получше, это отличный знак, а я видел одного зайца, моли, так, пойду к вам еще раз, чтобы помочь, помочь в бою, помочь. Я... ага, на шо, вот стрихо он убежал, все-таки, так, поворот, так, мы с этим бриксом здесь охотимся, да, ищем, как же выиграть бой? Опасный бой, кстати, да? Блин, ну почему, ну блин? Ааа, иду Так, давай, давай, уходи, уходи. У нас сейчас минус 8 это очень плохо, поэтому наша тактика, отступаем, да. Даже если соперники наши, противники погибли, но что поделать? Я хочу выжить. Там нужно плюс кубки, так видите, там уже плохо. Ну, может, попытаться. там уже охранники хранятся. То есть буду вырубать, чувак, из-за губки где -то, где -то, где, отлично. Так, у нас ловушка есть, а ооо, регенерация, то что, то что нужно... О, вот это меня радует. Вот что нужно, мать мне сначала, нужно подумать сначала, да? Посмотреть обстановку, потом уже рубать всех. Вот-вот-вот пошло дело, кстати, да, очень сильно, ой, извините, пошло. Так, значит, карта сужается, можно здесь повыше поставить. Как думаете, поставим Давай там, там, ловушку. О, моя ловушка. В общем, моя а, черная ловушка. В общем, здесь, я не знаем, так, четыре против на троих. О, на их. Ну, давай, не сам. Ловить. Хе, бам. Ну, что, кто? Кто виноват? А ты виноват, да? я. Хай, не пойду, там ловушки есть. А, опять, он идет. сколько тут этих вот солдатов в общем мы их окружили типа по того